Да, в России финансовая система будет выстроена самая интересная. Но когда я писала прогнозы 2012 года и, и mm -hmm. думала над ними уже в конце 2010 года, понимаете, я видела, увидела уникальную структуру, которая будет открыта только в 2012 году. Она не будет действовать уже в 2012 году, но будет только открыта. Открытие. 12. Да. Вот. Открыта в 2012 году как возможная система финансовая мировая вот. Она очень интересна для меня лично чем? Это система, которая, знаете, вот как электрические единицы, как поле вот как, скажем так, Я где-то сопоставила это вот с Нострадамусом, когда он видел, что вся Земля опутана проводами да, И говорил, что не проводами, он не знал этого слова, а опутана паутиной вот, что вся земля опутана паутиной. По сути, это были провода. Ну, Человек не это... мог да, как-то это обозначить, что это такое, он не понимал. Какой-то ящик там, понимаете, с картинкой там, или лампочка. Все это, в общем, чудеса последнего столетия, по сути, по большому счету. Или последних полутора сотен лет. Да? Вот. Но и то же самое относится к воздухоплаванию, правильно. Вот. Но э, если говорить об этой системе, я даже сама еще, понимаете, не знаю, из чего она создастся. Но ее уникальность, во-первых, в том, что это поле, большое общеинформационное поле, которое как сеть электрическая охватывает мир, цивилизованный мир. Вот. Что интересно в ней, она э, сохраняется в единицах над каждым человеком, над каждой структурой. Определенное количество единиц — это финансы. Вот. которые есть у человека как вот то что как его потенциал материальный но это не вещественные деньги это даже не карточки электронные это не интернет-система но с нее все начнется то вот. есть вы это увидели вы это просчитали вы это я как? это увидела и это, я это типа просчитала да Многие вещи приходят таким образом, когда над ними думаешь, видишь точки планетарные, вот как бы, так сказать, что откуда это создастся, что это может быть. Ну, то есть быть. как некий информационный канал, да, да вот этим словом, который уже все понимают. Конечно. Вот. И да. что мне интересно, она нету совершенно никак, никакого поля для махинаций финансовых. Понимаете, Кроме всего прочего, человек уже не боится за то, что он потеряет вещественные деньги материальные, которые держит в руках. Вот сейчас там, человек боится, что у него кто-то украдет что-то, что у понимаете? него есть, правильно? Вот. И точно так же он боится того, что с карточки что-то снимут у Немного него. Понимаете, украдут машине, вот, вот это, вот опять же, материальное явление. Вот, э, э, какие-то мошенничества. Вот. И, и то же самое исключают полностью теневые структуры из этой области, понимаете, которые э, сейчас торгуют там наркотиками, людьми и, и всем вот таким, как что я с я этим связано. Да. А а вот На самом деле это мир не радужный, а очень интересный. Чем да. лично мне это было интересно, именно тем, что у человека появляется возможность сразу понимаете, вот так же как сейчас мы там платим через интернет, там за телефон, ну, да, за квартиру, мы не бежим в Сберкассу, правильно? Я еще говорю Сберкасса, дети смеются все время, да, да, да, да. потому что это Сбербанка, я говорю Сберкасса. Вот. Мы не бежим куда-то, понимаете? Мы уже так как для нас это свободная система, но тем не менее при всем при этом у нас освобождается огромное поле для раздумья и вообще для работы над другими вещами. Сознание работает уже в другом направлении. Понимаете? Я начну читать ваши книги прямо, как вот,